Ворчливый прибой, залив голубой, Отдай мои камни, сердито сказала мне. На встречу ветер я тихо ответил. На лучшие песни, кудлатый кудесник, Все стороны света открыты поэтам, И тени из рая к ним тоже слетают. Друг друга чудесни, возьми мои песни, залив голубой. Сварливый прибой. Старик невозможно, ответ односложный. Отдай мои камни, он снова сказал мне, и все не уймется в желании бороться.